Ты знаешь, что такое ключевые слова? Так называются все фразы, которые люди вписывают в поисковых системах, в поиске продуктов, услуг, либо какой-то информации. Вкратце, ключевые слова служат для поиска чего-либо онлайн. Их используют, чтобы статьи на веб-сайтах, либо же посты в социальных сетях виднелись выше в результатах поиска. В партнерском маркетинге это очень важно, так как твой пост может увидеть большее количество людей. Но как подобрать такие слова? Достаточно использовать инструмент Keyword Tool. Ссылка на инструмент в описании. Загляни на канал Молит, чтобы узнать больше.